Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды Так, забираем с тобой награды И у нас хватает баксов для того, чтобы купить Ага, вот это вот Замечательно, 250 телепортов Собственно, персоны Так, открыть колоду вперед из песней Так, ну я, насколько понимаю, меня скинули до лиги мастеров Одна звезда, может быть даже ниже, сейчас посмотрим Вау, Вау Лига Сёгунов, да куда, нафиг Сегодня что у нас за день недели, сегодня суббота, да? Да Это что за дела-то такие? Один день не поиграл. А, нет, два дня, да, получается, не поиграл я У меня были Утренние смены, да, два дня, ребят Твою налево, блин Ладно, будем Нам нужно до конца недели Занять топчик Получается так Хотя, ты знаешь, в принципе, я думаю, с этим проблем никаких не должно у нас возникнуть. Ну, я имею в виду в плане добраться до топчика. Абсолютно никаких. Сейчас у нас ночные смены будут, после ночной смены можно, можно немножко поиграть. Единственное, что суббота, так, воскресенье первое. Буста не будет, вот это да. Или, подожди, или будет? Воскресеньем нет. Воскресенье. Понедельник у меня вторая ночная. Да, буста не будет. Получается так. Он будет, но не такой, как по откату. Он будет уже... На следующее утро даже, я бы сказал бы. Ладно, ничего не поделаешь с этим. Так, а что у меня кролики бедные там захомутались? Кто им понизил меткость? Неужели соблезу? Так... Ну-ка, давай, родные. Меткость пониженная, правда. Ну, что ж поделаешь? М -м -м. Хан, достал ты уже, а? Иди козе в трещину. Все, он отдыхает. Ну а я. А я продвигаюсь дальше. Так, к этому прошли. Забираем награды. И у нас... Сразится... Ну, сразится в 10 боях. Так, не буду. Ищем. Так, у нас Майки. Точнее, Рафаэль. А где он у нас? Вот он. Вот он наш Рафаэльчик. Ну что, давай. Так, тут у нас до что и вот это мы прокачивать должны. Получается, 8 пультов для телевизора. Ну, пульты вообще далеко находятся. Так, второй. Ага, третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой И последний пульт Давай, давай, последний Восьмой, все, ребят Улучшаем И погнали дальше Нам нужны геймпады, получается, да? Четыре штуки Но я уже не найду их Уже не хватит Не хватит у меня ни энергии Ни пиццы Да и зачем искать, если уже мы задание по большому счету выполнили Теперь только лишь поднять уровень персонажа Но это у нас возможно после того, как мы пройдем турнирную арену А сейчас я пойду за халявными телепортами Поехали! Естественно, все ставим на автобой. Пускай они сами тут разбираются. Мы на это тратить время свое драгоценное не будем. Потому что они и без нас, как говорится, справляются. А почему кролики встают в букву В? Интересно мне знать, а? Какого вдруг перепуга-то? А, может быть, викторить то, что победа? Тогда да. Ну что ж, давай, сейчас будут тебя наказывать здесь. Угу. Все проще простого. Ну, давай последний поединок. Ага, не последний, еще два будет, еще два боя. Так, не знаю, ребят, что сегодня поиграть. -то. Ну, во-первых, наверное, драконы всадники улоха будут. Потому что сезон, я не знаю, успею ли я закрыть его сезон В два дня меня не было Надеюсь, что я успею закрыть Ну, событие, которое у нас там идет Потом, наверное, сегодня еще поиграем в Tower Conquest Наверное А, мне еще писали, что в Стикманах открылись два новых уровня Но подчеркнули, не забудь обновить Да, я обновлю, ребят, обновлю и, наверное, пройдем еще с на сегодня И хотел я уже, наверное, начинать, ребят, прохождение Хогварт Легаси Наверное Потому что Атамихарт прошли, это прошли Или же допройти в начале моей игры старые, Ну, типа, Пограничный Охотник Потом, что у нас там еще? Асталор. Недопройден у меня У меня также недопройдены еще солдаты, друзья мои Не забываем об этом то есть очень много игр, которые висят Там буквально чуть-чуть не хватает, чтобы допройти их А у меня еще целая куча, вот на примете игр Я не знаю, что делать Так, ну что, здесь все, ребят Здесь мы собрали И теперь можно со спокойной душой, как говорится, идти Так, в испытаниях у нас... Ага Давай-ка мы, наверное, вот здесь вот попробуем В союзниках Подраться Получится у меня или нет тут? Не, ну здесь на, на первую волне получится, конечно, разобрать тут всех. Ну, ракетами. А если так, угу. и добиваем. Так, вторая. April, Мондагека, в общем, понятно все. Давай сделаем вот так вот, рассыпуху. М -м -м -м -м. Надо April уничтожать. Да ладно, даже Кейси не смог подниметься. Ну как так-то, Армагоша? Ну, этот своим языком слюнявым облизывает нас. На! Так, двигаемся дальше. Блокируем. Запах изо рта. И, и валуном. Ну, по идее, уничтожаем всех. Все, ребят. Здесь мы прошли, и, наверное, здесь как раз и фармить будем. Я думаю, да Так, снаряжение союзники И поехали Так, мне надо вот это вот а, Еще одно снаряжение союзники Так, 4 доллара а, Микроскоп Жетоны Осколки Ноутбук Жетоны Вот, эксперт снаряжение, Все, ребят, получил и теперь уже идем На турнирную арену 62 ранг Представляешь? Да, круто, конечно, сбросили 62 ранг Ну что, я беру Супер супершредера Раз, два Три, четыре Подожди, а Супер супершредер-то у меня ну Логически, если думать, ребят То он должен, в принципе Пускай не завалить, но хорошо его ему... Нанести урон, плюс постепенный Ага, все, отлично Плюс постепенный, вот, он висит Можно было бы даже с ними тут не разбираться Они бы все равно Дуплились Но Шредер не подвел Так, 49 место но ну, поехали дальше Так, я беру маузеров Раз, два, три, четыре. Слушай, я думаю, а маузеры справятся ли сами? Ну, без какой-либо помощи, поддержки. Как ты думаешь? Давай проверим. Логично было бы, что да, справиться. Фу! Вообще изи. Просто расклепались То есть 67 уровень для них это не показатель, да? Так, 38-я позиция. Что-то медленно двигаемся, конечно. Ну что, я возьму Армагона и... Раз, два, три, четыре. Ну тут, естественно, ребят, это старая наша схема, когда мы берем одного очень мощного прокаченного персонажа, да, и за счет него выиграем. И, кстати, вам тоже рекомендую, если у вас есть парочка сильных персонажей, да, то... Тихо, тихо, то вы можете делать как? Его если он у вас там, например, один, его брать на откат персонажа своего мощного и на откате добавлять слабых. И таким образом проходить все дальше и дальше, ребят. И на турнирке, и везде. Так, а тут что-то вообще как-то мало нам подкинули. Счастье. Совсем мало. Так, 16, 22. Тут этот Микеланджело, конечно, бесявый Ладно, я возьму, наверное, зека здесь И Я, наверное, для подстраховки возьму Вот так вот Если сейчас Майки вдруг выйдет из-под контроля А он может Единственное, что разница в том, что он будет делать Уклонение или хилять Хилять ему невыгодно Скорее всего, уклоняшку будут врубать А, он не успел он не успел, ребят, мы его расклепаем сейчас Вот об этом я и говорил А если бы он вышел из-под контроля И повесил бы на себя уклонение Все немножко по-другому бы сложилось бы Для меня Ну и что у нас тут 16.21 Так, 16.22 Берем, значит, Бакстера и Леонарда Слушай, а почему я беру По два персонажа-то? Мощный. Тут, в принципе, ничего такого страшного нету. Ну, 66 уровень, да, я не спорю. Но у нас же Бакстер, например, сотку. Он должен нанесить львиную долю урона. Так, Рафаэль ходит первым. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ага, Дони. А если мы сделаем ему вот так вот? Но все равно согласитесь, что Бакстер, он не справился один. Без поддержки бы ничего не получилось бы у нас Ровно соточка То есть 13 ступенек мы пролетели Да, выходит так И хотелось бы уже получить посерьезнее награду Например, там 17-23 Которую ты фиг дождешься от них Ладно, я беру Леонардо и Леонардо Ну, например, блин Джастин тот под руку лезет А если я сделаю вот так так, так, и вот так Возьмем семидесятников Ну-ка, Лео, жги Там у них хила нету? Хил у них Эйприл Сейчас попробуем Нормально Причем, когда э, этих Маузеров Побеждаем, они в рассыпуху просто разлетаются Ха -ха. Всего 10 ступенек пролетели Мало. Всего лишь 10 ступенек мы Ладно, берем Рафаэля, Донателла. Рафаэля, Донателла. Раз, два, три. Ну не знаю, сейчас посмотрим, что будет. Так с Естественно, это в первую очередь, ребят Если Рафаэль берешь, сразу же его ставь в провокацию Плюс, наверное, не помешало бы нам защита Это если вдруг кто-то решит массовую атаку сделать Так, ускоряет Мадагека свою команду И вот сейчас мы начнем бомбить в ответочку Куда ты лезешь? Так, добьем, наверное, Леонардо А не тут-то было, ведь, друзья. Добьем, говорю, Леонардо. Не получилось. А ну-ка если Отлично. Так, удар по земле. Хорош. Так, Мондагека получил. Так, этого убрали. Убираем Дони. И остается Мондагека. Кстати, можно было не тюрькена взять, а обычную бомбочку принципе и также снести Ну что смотрим Ну да друзья 10 ступенек мы пролетаем за бой берем значит кожу голову, а уровень почему-то у них до сих пор еще 60 -е. странно как-то не серьезно это очень странно Почему мы уже столько, мы уже были И когда у них было 67 уровень А сейчас 60 И опять они вниз почему-то спустились Противники мои Не знаю почему такое Так, ну что, давай кубарим И добиваем Тут вообще на изи прошли хм. Прикольно Я думал будет Серьезная баталия какая-нибудь нет. Может, так сказать, даже сдались без боя. Ну и что ты мне тут мозги мозге пудришь? Давай 16, 17, 20. Вот. Так, берем Макмана. Кто-то мне напоминает, что Макван сдувает... Да, ребят, я знаю, что он сдувает все бафы с противников. Это уже давно известный факт. Ну что, поехали Пит, ну куда ты лезешь Ну ядрен, матрен, ну Нафига ты это делаешь а? Пошел там зерна поклевать Я вначале думал, ребят, что он клюет хлеб Батон А потом присмотрелся, нет, это оказывается просто Горка пшеная, и он клюет ее Тем самым восстанавливает хп М -м -м, Опять 16-22 дают Вот нафига они так делают. Дайте мне, говорю, 17-23. Ну ведь было же. Вообще 16-21. Замечательно. Ты посмотри, какие жуки, а? Ты посмотри на этих жуков, а? Да ладно, серьезно что? Во. Я уже хотел разгневаться. Уже подкатывала, так сказать, злоба моя. Угу. Ну, что, вертушка? Кстати, вот, вот эта вертушка очень похожа на вертушку, которую делает Леонардо, да? Только этот с разбега делает, а тот с прыжка. А так, в принципе, как бы они один идентичны. Фокус, фокус. А фокус это что такое? Это типа точность, да? Что такое фокус? В их понимании, я не знаю. Так, ну что, 16-22. Давай, наверное, возьмем вот эту команду. У нас 12 откатов, этого мало. 12 откатов, этого мало. И у них 73 уровень, а я взял 80. Мы можем здесь сейчас просто сфейлиться. Причем здесь еще майки этот. Ну здесь, ну, ну куда же без него? Рокзаров, что ли, нам придется в провокацию брать? Тоже не есть, хорошо. Тогда возьмем защиту. Так, иммунитет А, нет, это усиление атаки Этот сразу в инвиз Уходит в невидимость Ну что, погнали Так, одному только, да, слабость повесили? Ну куда ты лезешь? Хорошо звезданул Ну, добьешь Железноголовой Красавчик Психанул, просто две ракеты выпустил И всех... В щебень превратил Ну, а мы переходим на 41-ю позицию Опа, 17-23 Ну что, я, наверное, беру, друзья мои, откат Именно нармагона на и Так как у них тут 73-74 уровень Я возьму еще, наверное, Маузеров Слушай, а бойцов-то еще прилично Может быть, мы вернемся все-таки в Лигу Мастеров Две звездочки Ну, еще немножко с запасом ближе к трем было бы неплохо потому что в следующую серию тогда бы мы могли бы взять топ а взять топ это уже хорошо но продержаться еще надо ты же видел как они скидывают стоит немножко только прозевать и тебя сбрасывают 30 позиция да? Ну, давайте мне 17.23. Ну, что же вы опять начинаете вот эту вот фигню делать? Зачем мне твои 16.22? Ну, блин, было... Вначале надо посмотреть все, а то в спешке, когда вот постоянно, ребята, раз, два, три, ты не видишь, ты уже на автомате просто нажимаешь на кнопку обновить, а когда видишь, что уже 17.23, поздно, вот. Сейчас было не поздно. Значит так, беру опять же маузеров и возьму. <кхм> и возьму, наверное, каже голового. Раз, два, три. И у нас 8 откатов. Э -э с таким успехом нам не хватит отыграть всех. Наверное, придется еще рекламу смотреть. Что, скорее всего, да. Понадобится. Ага. Но, тем не менее, я считаю, что все равно маузера нормально. Справляется со своей поставленной задачей Бомбят их Ну да, осталось двое, но у них Виделось, сколько хп было? На один плевок Буквально И вот сейчас опять ищи Опять ищи, называется 17-23 Опа и есть такое дело Ну что, берем опять же Армагона и вместе с ним Возьму маузеров Раз, два, три Блин, там еще штука фигачить, а? Ну-ка, okay. бабах! Ракетами добьем, я уже не буду там делать валун, и ракетами с, -с них достаточно будет. Прекрасно. Ну, еще поединок, да? Нам надо будет, да, ребята, и уже будем в лиге мастеров. Две звезды, это будет круто Так, э, давай ему Леонардо возьмем И можно, в принципе э, Крэнга Раз, два, три Давай посчитаем хоть Раз, два, три раз, два, три. Слушай, ну тут еще Если так по раз, два, три На боев 6 можно насобирать А 6 боев это 60 очков, да? Это считай целый ранг ну, почти, ну, пол ранга, давай так, скажем, пол ранга. Прекрасно. Эти вообще даже не играют, просто стоят там а в стороночке, наслаждаются жизнью. Так, 98 место. Лео Маузера. Два последних отката. То есть, еще один поединок мы сыграем, а потом придется, наверное, все-таки мне смотреть рекламу. А других вариантов я не вижу. Давай, поехали. Так, сегодня что-то, ребята, рано так встал я. Аж в 6 часов утра. После работы вчера пришел, не выдержал, ничего не стал. Хотел позаписывать? думаю, нет. Лягу спать. Лег спать в 6 утра сегодня. Хоп, встаю как огурец. Малосольный, ем ее <смех> А сейчас что-то сижу чеку видимо, горячего попил Такой поелся И такой, эээ, -э -э, уже, знаешь, э -э -э, ватный Тем более, я еще поиграть успел уже А вот Ландерс Сегодня играл, будет серия на втором канале И... И, -и Снэп, ну, Снэп Увидишь. Я не знаю, что быстрее выкладываю. И либо снэп выложу, либо черепашки. А то, знаешь, иногда получается, что я выкладываю видосик первым тот, который сделал уже после. Так что вот такие вот петрушки. 79 место. Ну что, ребята, откатов нет. Пойду я, наверное, в магазин. В игровой, естественно. Ты что подумаешь? В магазин. И буду смотреть Так, ну что, друзья мои Заработали мы полностью с вами откаты Без проблем Я думал, будут какие-то проблемы Опять с рекламой, но Все прошло хорошо Поэтому Давай доигрывать Возьмем кожеголового плюс крэнк Раз Два, три Раз, два, три Да, получается у нас где-то два поединка еще осталось Но Ладно я думаю, наверное, завтра или когда там в свободное время мы все-таки добьем. Лигу мастеров три звезды. Так, отлично, Крэнк звезданул. Просто великолепно выдул их. Ну и кожеголовому осталось просто добить своим кубарем. Я считаю, нормально сыграли. Итак, смотрим. 68-я позиция. Получается... 17, почему 17.23? Давай 17.24. Неужели я не заслужил, а? Вот. Блин, ну там майки. Слушай, если я возьму маузеров? Маузеры круче майки? Как думаешь? По инициативе. Ну, на сотом уровне-то, наверное, круче. А вот если на равных сыграть, это уже была бы проблемочка, наверное. Но он вырубить не сможет, скорее всего. Ну, проверим. Ну-ка. Okay. Слушай, очень даже круто. И, кстати, маузер, которого у нашего противника, какого там уровня? 78-го. Ну, это, конечно, глупо сравнить. 78-й уровень, не сотый. Естественно, мои э, первыми пошли бы. И они пошли. Ну, что, 50-е место дадите мне. 4 ступеньки пролетело, прикинь. Всего лишь 4. Шесть откатов у меня еще осталось. И... Бойцов больше нету. Ну, друзья мои, тут почему-то только лишь... Блин, да не хочу я четыре отката тратить. Точнее, сколько там? Три. Три отката тратить ради двух персонажей. Я не буду, ребят. Я, наверное, оставлю как есть. Уровень персонажа поднимем мы. Э, так, где у нас э, Рафаэль? Опять куда-то щемится. Опять где-то ныкается. Ну и куда ты? Вот он. Да, нам хватает на 76 уровень. Замечательно. Забираем здесь награды. Ну и, друзья, буду я закругляться. А вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.